Сейчас мы должны сплотиться вокруг позиции страны и на своем месте подносить, что называется, проекты, да, на фронте снаряда, то здесь проекты. Мне жена говорит, первое, что бы я сделала, если бы это все кончилось, поехала волонтером восстанавливать Украину, потому что вот это чувство вины, да, оно, оно есть. Латинская буква Z стала символом спецоперации вооруженных сил России на территории Украины. Этой загадочной буквы отмечена участвующая в операции боевая техника, и теперь именно этим символом жители России выражают поддержку защитникам мира. Знака всеобщего объединения даже здесь, в Нижнем Новгороде, мы очень хотим на самом деле прославлять нашу Россию и не хотим, чтобы у нас был раскол в обществе, особенно среди молодого поколения. Мы самим! Мы самим! Мы, во-первых, вырастили вот это вот монстра здесь у себя. Мы сначала позволили ему ликвидировать все гражданские свободы и политические здесь развязать политические репрессии.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 различия петрушки, воспитанные за годы тоталитарного режима, мы способствовали тому, что лучшие сыны России были созданы ссылки в веря, а худшие их туда ссылок. Сейчас же многие уезжают из России, да, те, кто не согласен с тем, что происходит. А вот что с вами? Не вы, планировали, никогда, Вы знаете, для меня это для меня это сейчас большая дилемма. Вообще, я всегда рассуждал, вот так, по чесноку, да, что а, коли меня Господь сюда привел, вот в эту страну, в этот город, а, то главным образом здесь мой и окоп. Я вижу в сложившейся ситуации, на самом деле, как минимум, несколько угроз. Во-первых, это угроза братоубийственной войны между братскими народами России и Украины. У этой войны нет ни одного бенефициара, кроме а, а, Путина и, может быть, какого-то небольшого окружения, который действительно одержимы, наверное, этой, этой идеей. Я даже не знаю, как ее, как ее назвать. Ну, какого-то мирового господства или какого-то самоутверждения болезненного я, я не знаю вот этой национальной гордыни, которая очень сходна у всех диктаторов, да, у нацистов она такая была. Флешмоб в Нижегородском парке Победы провели молодежные движения. Участники выстроились в виде буквы Z, подняли над головами таблички цветов российского флага, хоры исполнили патриотические песни. Никогда никаким активизмом не занималась. То есть только с началом этой войны я стала ходить на антивоенные митинги. И придумала вот эту акцию с плакатом. А почему я не могу говорить просто от своего имени? Я гражданин, у меня есть гражданская позиция. Я женщина, я разделяю страдания других женщин. Ты участник акции. Почему ты считаешь, что ты должен выходить? Почему ты не боишься? На самом деле я боюсь. Просто не выходить еще страшнее. Потому что рано или поздно все это все равно закончится. И ты будешь жить с чувством того, что ты мог что-то сделать, а ничего не пытался изменить. Наклейки с буквой Z и призывом «Своих не бросаем» размещают на автомобилях участники автопробегов в поддержку российских военных. Хочется передать ребятам, которые действительно там воюют, за них боль, как мама, как, как, говорится, как жена. Конечно, хочется сказать им, ребята, держитесь. Все матеря России, все сестры России, все за вас. 35 автомобилей с буквами Z, флагами России, ДНР и ЛНР проехали колонны по центральным улицам заречной части Нижнего Новгорода, до стрелки, место слияния и Волги. Здесь некоторые участники автопробега тоже выстроились в букву Z. Z последняя буква латинского алфавита, конечная точка, где все слова уже сказаны. Вот у меня в Украине друзья живут, к которым я, кстати, летом собирался ехать. Но так случилось, что не поеду я никуда, в ближайшие лет 10, наверное, как минимум. Да и не только это, даже если бы у меня никаких друзей там не было, просто ну там же люди мирные живут. Я видел видео из Украины которые, разных блогеров украинских и видел, как там люди вообще общаются между собой, и никакого нацизма там нету. Я у подруги еще спрашивал, типа, если я приеду в Украину, меня там, наверное, ненавидеть будут за то, что я русский. Она говорит, что с ума сошел? Конечно же нет такого. У меня там много друзей и коллег, в том числе с которыми мы работали во время боевых действий 15 года. С обоих сторон конфликта мы собирали и документировали информацию о военных преступлениях. И это мои друзья, которые сейчас находятся под бомбами, которые в тяжелых обстоятельствах находятся. небезумно безумно страшно за каждого из них.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 Русский народ, не все россияне вот, зомбированы этой пропагандой и готовы отдавать Украину на съедение Путину.